Всем привет! И это снова ленивая керамика. На этот раз у меня высохла чашка, которую я слепил. И теперь ее надо подготовить к первому обжигу. Первый обжиг это утильный. Во время него частички глины спекаются друг с другом. Черепок остается пористый, чтобы в него легко впитывалась вода от глазури. Мне надо выровнять верхний край, чтобы он стал гладкий и ровный. Низ и чуть-чуть стенки. Также пользуюсь шкуркой на проломной губке и собственно вот так вот как это происходит дальше я обрабатываю ручку чтобы она стала аккуратная и эргономичная потом обрабатываю дно чтобы она тоже стала ровная и красивая и дальше выглаживаю стенки у чашки И также надо сказать, что если бы это была не ленивая керамика, можно было бы все это замыть, пока чашка не высохла совсем. Но так как ленивая, вот все зашкуриваю. И опять возвращаюсь к верхнему основанию в визуальную толщину края. Я все пошкурил, теперь сейчас я протру влажной губкой от пыли и подпишу чашку. И чашка будет готова для утильного обжига. На чашке я подписываю имя, мастерскую, в которой я работаю, бисквит, город Санкт-Петербург, дату и цагану, который мне помогает. Чашка готова. Теперь я жду, когда она обожжется, чтобы показать новый способ покрытия глазурью.